Перед началом ролика я должен уточнить пару деталей. Существует два типа RTX 3050. Те, что были основаны на плате и компонентной базе от старшей модели, 3060, 3060 и 3070, и те, что используют референсную плату от Nvidia. Видеокарта, основанная на платах от старшей серии, имеет повышенные power-лимиты 150 ватт против 130 у референсных. Также они отличаются ценой. Те, что о дорогих платах, естественно, дороже. Сто процентов могу сказать, что 3050, а сустав, тот же Shark и 3050 игл от гигабайт имеют платы от старших братьев. Кстати, такую же использует тестинг гейминг в своих тестах. Тогда, когда Palich X основана уже на референсной. Какая же у этой естоновской, я расскажу в ролике. По комплекту анимешные наклеечки, антистатическая пупырка и все. Переходим к ролику. Всем привет! Сегодня у меня обзоры тестирования RTX 3050. Я вскрою эту карточку, мы посмотрим ее начинку, ее комплектующие. Заказал я данную видеокарту с aliexpress Стоила на момент покупки 18 тысяч такими промокодами, монетками и прочим такой шелухой, она обошлась мне в целых 17 тысяч рублей. Мы ее, значит, вскроем, оценим. Для начала хочу сказать, то, что ну, видеокарта обычная. То есть, что такое Eston? Eston это ни в коем случае не ноуны. No нэйм Eston это вполне себе нормальный партнер NVIDIA. За основу взята референсная плата RTX 3050. Sky, и просто было создано свое охлаждение. У нас тут вот есть радиатор, два вентилятора, и все-таки осмелись, и все-таки осмелись предположить, что это вполне себе нормальная алюминиевая пластинка в виде бэкплейта. Вентиляторы шумят гудят лишь от 60%. Да. То есть, в целом, если вы купите эту карту, вы как минимум не разочаруетесь. Я, естественно, ее сравню, разберу в играх 10-10 и дела. Вот, давайте начнем. Аккуратно снимаем карантинную пломбу, таким образом, чтобы в будущем человек, которому я буду это продавать, ни о чем не заподозрил. Дело за малым, просто раскручиваем и вот мы получаем доступ к системе охлаждения. Черт. Вот так, собственно говоря, выглядит видеокарта. Перед нами очень-очень-очень... Сфокусируйся. Толстые термопрокладки. Судя по всему, они рассчитываются на то, что будет целых несколько чипов, но их не несколько. Термопасты очень мало, но при этом, ну, скажем, она достаточно свежая и по сей день. В целом, наверное, ее можно заменить. Собственно говоря, печатная плата... Сфокусируйся нормально. Печатная плата нормальная. То есть у нас, я так полагаю... Раз, два, четыре фазы на ГПУ и одна фаза на память. Я боюсь, что вот, вот эта вот штука, она очень плохо охлаждается и может перегреваться. Здесь нет никаких термопрокладок или что-то в этом роде. Также у нас есть... Я не знаю, что это. В целом, как выяснилось, даже не нужно снимать бэкплейт, чтобы добраться до видеокарты, обычно это нужно делать на других видеокартах. В целом могу сказать, что видеокарточка сделана довольно просто. Вот, тут мы видим, что это серийник, как на нас крошились немножко термопрокладки. Вот такие вот дела. То есть в целом это дефолтная RTX 3050, кстати, давайте-ка, знаете, что сделаем? Замерим толщину термопрокладок. И толщина равна... Блин, честно говоря, не знаю, как вам это показать, но если я вам скажу 2 миллиметра, вы мне поверите? Типа из-за того, что я вот так вот дурацкий держу камеру телефона... Да, 2 миллиметра. 2 миллиметра, 2,25 мм. В целом, вот такой вот краткий обзор RTX. Хотя, подождите-то, у нас есть термопрокладка на питание. Сейчас я нормально со стороны возьму. Так, и... Это... 3 миллиметра. То есть, вот эти вот термопрокладки у нас 2 миллиметра. Да, 2 миллиметра. А это прям, извините, что так камеру держу, это прям 3 мм. По качеству термоприлаток скажу, то, что они слишком влажники. судя по мягкости они нормальные. Вот, Я бы, наверное, поменял местами эти термоприлатки, типа вот это вот поставил бы сюда, но они прям хорошие, качественные. Так, тут у нас 4-пиновый коннектор, ну в целом могу сказать, то, что 3050 сделано достойно мне лично нравится battlefield 2042 тут 3050 обходит 1070 на 10 процентов 101 fps против 94 по среднему века же обходит новинку на целых пять процентов киберпанк 2077 Тут у 10.70 30 FPS по среднему и 24 по минимальному. У 30.50 же 34 по среднему и 27 по минимальному. Что на 10% выше, чем у 10.70. У Веги среднее FPS 44 кадра, а минималка 35. По сравнению с Вегой 30.50 хуже на 30%. Если поставить два карта решений и DLSS, что FPS у 3050 растет до 39. Несмотря на то, что картинка становится четче, однако замечено мерцание текстурок и повышенный input lag. Как вы поняли, данная u 3050 основана на простой референсной плате. Спасибо за просмотр, помоги комментариям и подпишись на канал. Пока! Battlefield 2042. Ну, настройки не полностью ультра, но высокие. Это, собственно говоря, RTX 3050, а самая естоновская. Прошу оценить, как она шумит. Ну, типа вообще бесшумно. Давайте оценим ее... Обороты или что-то в этом роде. В данный момент что-то около 50 оборотов. Не что? знаю, было это или мало. Сенсорс. Mm, Значит, хотспот на 71, температура 61. Mm, как чувствуется карточка? Ну, нормально. Сколько там потреблений видеопамяти? Напомните-ка мне. Всего 5, Всего 5 гигабайт? Серьезно? Круто?